Вот мы идем кормить хрюней. И Найда, ну это моя грызь, сонопотамная, проверяет, можно ли им это дело кушать. Свое почти все доело. Решила помочь хрюням. Ну что, Найда, пошли кормить? Пошли кормить. Пойдем кормить. Вон тут еще снега немерено. <coughs> да, да, пошли кормить, пошли. Пошли кормить хрюней. Хрюни. Хрюньки, хрюньки. Марфушенька, душенька, да. Душенька, Марфуша, Марфуша, душа. Ну, чё этот? Марфушенька, душенька. Давай. Собчачка с Марфушенькой наяривают а Казанова у нас как обычно трус белорус эй Казаноч на ну ты чё? куда упер М? Куда упер? кушанье тарелку свою. Вот. Давай, давай, казанчик. Не стесняйся. Тут огурчики, виноградик. Я так не кушаю. Л, Казанов, да. Кушай, кушай. Кушай, мальчик, кушай, кушай. Ой, самый трусливый, даже почух не дает. О. Наречка, пошли. Пошли, девочка. Марфуша. Марфушенька, марфуля. Ксюнь, ну ты чё? Вот и Ксюшенька у нас тоже. Так, а что нам курочки принесли? Два яйца есть, третьего нету. Ну, Несутся три курочки. вот здесь я все разбираю так как сейчас совсем один хочу завести себе бычка и телочку телочку чтобы молока можно было творог иметь молоко творог что там еще сыр Сметану, масло свое. Ну, а бычка на мясо. Вот так вот все разбираю. Здесь полный. Пока что, писец. Найда, выходи. Найда. Вось. Грызь, Быстро. Выползай. Это найда. Не послушная да не слух пошли не слух. Ну вот покормили теперь 8 часов вечера еще дадим и все иди иди кушай яичко он тебя одна курочка несет ну очень хреновые яйца точнее не то что хреновые, а очень слабенькие кальция не хватает видны приходится скармливать ну а вот почему эта крысь вот она так домой просится пока ей всего три месяца она еще маленькая, ничего не понимает у нас погода сегодня на нулике снега по колено вот так и живем потихонечку как раз пока идет война надо всем своим затариваться поэтому завел поросят сейчас может еще и бычка с телочкой но житье Деревня подразумевает свое хозяйство.